Всем привет друзья рад приветствовать вас на своем канале и сегодня хочу вам рассказать про одно видео которое набрало у меня миллион триста просмотров некоторые наверно скажут да ты миллионер но youtube думает по-другому и сейчас я вам покажу сколько же youtube мне заплатил за это видео вот это видео миллион триста двадцать три тысячи 633 просмотра 2 сентября 2017 я его зарядил сюда и смотрим сколько же YouTube заплатил а заплатил он мне 89 баксов за 1 300 просмотров 89 баксов ну 90 даже сотки не заплатил за 1 300 000. представляете ну, здесь аналитик здесь уже его почти в рекомендации он уже не попадает вот бывало попадало семнадцать тысяч за день смотрели да вот доход в день максимум день максимум сколько у нас здесь было ну грубо говоря 3 бакса да? 3 бакса в день вот и смотрите теперь 007 бакса за тысячу просмотров за тысячу просмотров тысяча человек посмотрела и 0,07 долларов заплатила. Это вообще это копейки. Вот. Ну все, друзья, это все, я, что я хотел я вам рассказать. А, потому что меня спрашивают. Миллион триста, типа, сколько заработал. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот такая сумма. Ну все. Всем пока, друзья. Рад был видеть вас на своем канале.